Я в Тойла. Но сначала, как всегда, как я до сюда вот добрался? Выпив какао и проехав два часа на машине, я приехал в морской курорт Тойла. Тоила это поселок, расположенный на южном берегу Финского залива Балтийского моря. По состоянию на 2020 год в Тойло проживали 862 человека, из них 442 женщины и 420 мужчин. Первое упоминание о Тойло относится к 1428 году. В конце 19 века деревня Тойла стала летним курортом, а в середине 20 века деревня получила статус поселка. Тойла до сих пор является поселком, и его площадь составляет 2,1 квадратных километров. Следы первых поселений в Тойла отмечены священной рощей, расположенной на высоком утесе на берегу моря, и священным камнем в парке Ору, о котором я расскажу чуть позже. Интересно, что старейший каменный могильник Эстонии был найден на месте нынешнего Тойловского кладбища. А теперь давайте поговорим о вышесказанном парке Ору. Начнем с того, что парк расположен в долине реки Пюхаиги. Изначально в парке был дворец Ору, который с 1934 по 1940 год использовался в качестве летней резиденции первого президента Эстонской Республики Константина Пятса. Сейчас вы можете его наблюдать. Дворец Ору возвел русский купец Григорий Елисеев в конце 19 века, однако, к сожалению, дворец был разрушен во время Второй мировой войны. Сейчас по ухоженному и оснащенному множеством различных указателей парку можно прогуляться, посмотрев на различные виды кустарников и деревьев, с которыми лучше ознакомиться в весеннее или летнее время года, нежели в ноябре. В парке Ору также находится небезызвестная пещера серебряного источника, о которой мы сейчас и поговорим. Пещера Серебряного Источника, или пещера Хабеаликас, это одна из трех пещер, сохранившихся на территории парка. Пещера образовалась в песчанике Свиты Тискри, который расположен в долине реки Пюхаиги. Вода источника, вытекающая из пещеры, ледяная и прозрачная, как и положено родниковым водам. К сожалению, во время съемок воды не наблюдалось. Сама по себе пещера достаточно небольшая, ее ширина и высота составляют около полутора метров, а длина 6 метров. Однако в древние времена эта пещера была намного обширнее, ведь ее высота и ширина составляли более 9 метров. Также в 1956 году неподалеку нашли и принесли в пещеру боеприпасы времен войны и взорвали их. Очевидно, что произошли природные обвалы. Теперь давайте немножко отвлечемся от природных достояний и посмотрим порт Тоэла. О нем особо и не надо говорить, его надо увидеть. Ведь находящийся рядом пляж, гавань и паркор делают его безусловно красивым районом, который нужно посетить. Гавань сама по себе очень маленькая, в ней находится лишь несколько рыбацких и парусных лодок. Также, если вы пройдете 4 километра вдоль той самой реки Пюха-Яги, в которую впадает ручей Мягра, то вы наткнетесь на прекрасный водопад Алуоя, который мы сейчас и посмотрим. Начнем с того, что Алуоя – это уникальная долина с плетниковым дном в которой встречаются уступы, карстовые воронки и, конечно же, родники. Водопад Алоя это самый высокий водопад из целой секции водопадов, ибо их там находится целых пять штук. Не правда ли забавно, что посередине данного водопада расположился огромный валок? Ну а теперь поговорим об отеле. Многие спросят, почему именно этот отель. Я думаю, потому что лучшего выбора в Тойло нет. Напомню, что это не реклама. Пожалуй, начнем с номера. Вот так выглядит номер на двоих. В отеле 8 этажей. На каждом этаже есть общий балкон. Как вы, скорее всего, уже могли заметить, на отеле расположилось огромное количество солнечных батарей. Ладно, теперь поговорим о завтраке. На завтрак можно взять хлопья, также присутствует огромное количество разных десертов, также можно сделать бутерброд, присутствует огромное количество салатов и мясных продуктов. Стоит отметить, что были очень вкусные блинчики. Ну а теперь непосредственно поговорим о самом спа-комплексе. В спа огромное количество бань. Вот некоторые из них. Инфракрасная баня. Паровая баня, финская баня. Кстати, вы только гляньте на эту баню-избу, удобно расположившуюся на крыше спа. Также есть два бассейна, один плавательный и другой купальный. Также в отеле присутствует ресторан Миомаре, который я посетил. На фото вы видите сливочная паста с морепродуктами, запеченное филе сига, свиное коре в горчичном маринаде, куриное филе с сыром Гордон Блю, чизкейк с вишней и шоколадным печеньем. Безусловно, здесь есть спортивный зал. На этом об отеле все. Итак, что же я могу сказать насчет этой поездки? Конечно, изначально были сомнения, что посещение Тойла в ноябре – это хорошая идея. Однако Тойла в этом плане приятно удивил. Конечно же, лучше посетить Тойла в летнее время года, чтобы насладиться красотой парка Ору во всей красе, а также искупаться в Балтийском море. Как вы видите, Тойла – это не просто курортный городок. В нем есть достаточно много интересных и красивых локаций. В общем, вывод я могу сделать один. Тойла. Красивый в любое время года.